Мы с вами находимся в поселке Зародина, курортный поселок, 30 метров до пляжа, 60 метров до моря. И здесь компания «Дома на юге» построила под ключ дом по проекту «Морской бриз одноэтажный». Проект дома «Морской бриз одноэтажный» Разработан архитекторами компании «Дома на юге». Здание построено из газосиликатного блока толщиной 300 миллиметров, Отделано декоративной штукатуркой, утеплитель вата. Здесь идет комбинация цветов по караеду, декоративный камень. В доме три спальни, одна с санузлом. Есть гостевой санузел, кухня-гостиная, достаточно большая. Есть уютная терраса с видом на Азовское море. Дома в стиле хай-тек отличает плоская кровля, в данном случае неэксплуатируемая, и большое витражное остекление, в данном случае выполнено партнером нашей компании производителем оконных систем компании Века. Энергосберегающий стеклопакет модный нынче цвет, графит. Хочется обратить ваше внимание на то, что большие витражи должны быть обязательно разделены усилителями быть. А это позволяет окнам стоять жестко, не гулять. У нас здесь ветреная сторона, рядом моря. Поэтому у нас стоит мембрана, которая предотвращает задувание под подоконники. Что такое надежное окно? Надежное окно – это изделие производства хорошего оконного завода. В нашем случае это оконный завод Века. Хорошее окно – это грамотный монтаж по ГОСТу. С наличием пароизоляции, уплотнительной пленки наличием пластин. Окна стоят жестко, хорошая фурнитура не позволяет им продуваться, качественный монтаж не позволяет продуваться и промерзать. На период ремонтных работ, проведения ремонтных работ мы снимаем ручки соком чтобы они у нас не повредились. Окна остаются чистые. Фурнитура чистая, перед сдачей заказчику финишная регулировка и все. После окончания общестроительных работ на этом объекте мы приступили к этапу предчистовая отделка. Сейчас наши ребята занимаются проведением электропроводки. Мы согласовали с заказчиком расположение всех электропотребителей и тянем к ним провода. под ключ в этом доме мы заранее знали проект кухни подготовили вытяжку подготовили короб под нее выводы под все электрические приборы декоративный кирпичик также знали где заканчивается кухня и вывели его по кухне в процессе отделочных работ на завершающей стадии подключили всех электропотребителей, в том числе проходные выключатели, повесили люстры, подключили лампочки, установили сплит-систему, установили подшторники в ниши для штор, в которые мы установили диодную ленту с RGB подсветкой. Вот таким удобным пультиком, меняет цвета под настроение. Потолок ПВХ, натяжной, на парящем профиле. Стены у нас обои, в санузлах плитка. Зная, где будет располагаться шкаф, перед установкой натяжных потолков на парящем профиле под потолок была заложена закладная, в которой крепятся раздвижные шкафы-купе. В этом доме нами установлены двери, установлены МДФ-плинтуса, наклеены обои. На стыке помещений где уложена кафельная плитка и уложен ламинат, под дверьми делается стык. В санузле у нас запилы под 45 градусов, Электрический полотенцесушитель, мойка с подвесной тумбой. Установлена инсталляция с полочками и душевой поддон с душевым ограждением. На этом объекте у нас ограждение комбинировано С фасада полупрозрачный штакетник, легкие ажурный, на массивных колоннах выполненных в цвет и в стиль дома. С боковой стороны привычный всем профиль, профнастил непрозрачный, а с тыльной стороны, со стороны моря, прозрачная сетка Рабец Тут установлены откатные ворота на заводской автоматике компании Алютех и стоят фотоэлементы, которые предотвращают повреждение имущества. При закрытии ворот, когда кто-то оказывается в проеме, ворота отъезжают обратно. Компания «Дома на юге» завершила комплекс работ по строительству и отделке одноэтажного дома по проекту «Морской бриз одноэтажный». Архитекторы компании «Дома на юге» спроектируют вам красивый дом. Строители компании «Дома на юге» построят вам качественный дом из качественных материалов используя передовые технологии и проверенных производителей, а инженеры компании расследят за тем, чтобы это сделано было хорошо и вовремя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, заходите в офис город Анапа, Красноармейская, 66, второй этаж.